Всем привет! Продолжаем уроки по SDL. И все уроки, честно взятые, вот отсюда, вот нет Я иду так, как идет автор, то есть, грубо говоря, открываю урок и показываю. Поэтому вы смело можете перейти на этот сайт и не слушать все мои рассказни и показни скажем так вот иногда я что-то добавляю от себя так вот тем кому этот формат кого этот формат устраивает смотрите дальше сегодня урок 15 то есть у нас повороты и как бы развороты вокруг вертикальной и горизонтальной оси то есть что имеется в виду? rotation то есть повороты вокруг центра да на какой-то градус то есть от нуля до 360. шестидесяти и флиппинг флиппинг это имеется в виду, когда у нас идет разворот вокруг какой-то оси смотрите так где-то урок 15 main а вот что у нас изменилось с там наверное не предыдущим а предыдущим уроком в принципе ничего Uh, у нас только в текстуре, смотрите, в классе текстура добавились три параметра или три аргумента, смотря где как оно заходит. Короче, это у нас угол, это у нас центр, относительно которого нужно поворачивать, то есть мы указываем центр. И, и, и, и флаг рендер флип что такое рендер флип давайте посмотрим на эти флаги это флаги, которые говорят что там, развернуть картинку горизонтально, вертикально или вернуть в исходное положение дальше для отрисовки картинки ну, текстуры у нас раньше использовалась функция sdl рендер сейчас же используется вместо этого sdl рендер x, EX, типа extension ну расширенная а что эта функция делает? она делает то же самое что и предыдущая функция sdl рендер но так как она расширена, она принимает еще дополнительные параметры. Такие как угол, центр, относительно которого надо поворачивать или разворачивать. И вот этот флип, да, то есть относительно горизонтальной или вертикальной оси. Вот, то есть вот, вот, вот. Центр, да, это точка, вокруг которой совершается разворот. Если 0 то э, разворот будет выполнен вокруг центра. То есть у нас мы картинку нарисуем, если передадим нул э, вот сюда, значит центр картинки будет вычислен и будет картинка разворачиваться вокруг своего центра. А, собственно говоря, здесь это и происходит. А здесь передается нул вот, и угол дальше дальше дальше дальше что тут дальше так смотрите у меня есть три картинки есть компас но ну это просто так, такой круг есть стрелочка компас и стрелочка не рисуются по одним и тем же координатам, потому что это картинки грубо говоря одинаковой ширины и высоты это PNGшки. Вот. и есть еще третья текстура просто какой-то там аватарка солдатика вот аватарку солдатика мы будем разворачивать по по горизонтальной вертикальной оси и возвращать обратно а нашу стрелочку будем поворачивать давайте я даже на 7 градусов 7 градусов то есть по кнопочке а уменьшаем на 7 по кнопочке d увеличиваем так что тут еще нового? но ну, по моему ничего как раз только добавилась функция copyx расширенная да, render copyx и и все и все все, да больше ни, никаких изменений нет а, так теперь смотрите сам компас. я, я рисую просто просто по каким-то координатам я его не поворачиваю не разворачиваю и, и все такое ничего не делаю то есть вот это все по нулям по нулям давайте перейдем в h файл H-файл, вот как вы видите, параметры по умолчанию равны нули, нули, нули, нули. И ничего не делать, да, там не разворачивать по горизонтали или вертикали. Дальше стрелочку, стрелочку, да, я буду разворачивать вокруг центра на какой-то градус. И аватарку солдата я буду вот по горизонтали, вертикали, либо возвращать в исходное положение. Вот. Теперь, теперь давайте запустим. Теперь давайте запустим, и что мы видим? Вот у нас типа компас. Давайте понаж... А Q. W, э, E. W означает картинку в исходное положение. Кнопочка Q. Давайте, кнопочка Q. Это значит, что картиночка разворачивается э, по горизонтали. Ну, типа относительно горизонтали, что-то такое. Ну, вот, короче, как это работает. Да? А, а буковка E вертикаль. Вертикальный флип E. Вот оно, так вот. Теперь давайте стрелочку. Стрелочка у нас поворачивается по кнопкам А и по кнопкам Д. и D. A, Вот. Как вы видите, у нас типа какой-то компас есть. То есть мы вертим нашу стрелочку, нашу картиночку. Вот. В принципе, ничего сложного. Просто добавилась новая функция, и добавились некоторые параметры. Некоторые параметры. Вот. Все это описано в справке. Так, если вы хотите флипнуть, да, по горизонтали и вертикали, используйте, да, давайте сразу, давайте попробуем. Давайте попробуем, давайте сделаем вот так вот. Давайте по клавише еще, это где? E, давайте R. R. Сделаем флип по вертикали и по горизонтали и посмотрим, что получится так так ну так что такое в чем проблема флипта какого типа а flip type это у нас едино нет такое нам не подходит давайте int int есть а тут а тут так рендер да ну-ка copy x copy x принимает не понял да у меня просто э, не хочет потому что это неправильно э, это неправильно потому что это все таки ну короче это новое правило по моему 14 стандарта он он на это реагирует не очень красиво не очень хорошо ладно давайте знаете что сделаем давайте э, приведем к этому типу и все вот так вот э, в сишном стиле сделаем и это конечно же неправильно но это библиотека сишная sdl это сишная библиотека поэтому поэтому все нормально поэтому там так и может быть так давайте r, r. вот r я сделал оно и по горизонтали и вертикали а ну-ка возвращаем обратно по е. Да, все правильно, смотрите, нажимаю R Сейчас он будет перевернутый, но Вот эта галочка будет тут Вот она, вот она, От W возвращаем обратно Ладно, короче Сегодня вы научились разворачивать Картиночку И делать флип по горизонтали И вертикали Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание Подписываемся, делимся, ставим лайки Комментируем, всем пока